На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Привет, с вами Маргарита в постоянной рубрике новостей о в Португалии. Сегодня говорим о вине, о рабочих условиях для миллениалов, брошенном младенце, упрощении миграционного режима, минимальных зарплатах и новых технологиях в аэропорту. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях. Португальцы оказались самыми большими любителями вина в мире. Исследование, опубликованное в The Scottish Sun, говорит о том, сколько вина потребляется во всем мире. И результаты ставят Португалию на первое место по количеству вина, потребляемого на душу населения. В Португалии ежегодно употребляется около 50-500 миллионов литров вина, что означает около 72 бутылок на человека в год. И лишь следом за Португалией идет Франция, несмотря на то, что Франция отвечает за 30% мирового экспорта вина. И только после Франции уже идет Италия. Лично меня такие результаты очень удивили. Я думала, что все наоборот, и Португалия разве что в топ-10 попадет. А как часто вы пьете вино? И сколько бутылок в неделю выпиваете? Если ответите честно, расскажу я о своих винных привычках. Это видео выходит при поддержке магазинов наших товаров в Португалии MixMart. Португалия для миллениалов. Португалия оказалась в числе лучших стран по условиям работы для миллениалов. И чем же она нас так привлекает, интересно? Может, вином и погодой? Но, тем не менее, согласно миллениальскому индексу, Португалия оказалась на 24-м месте среди стран с лучшими условиями работы для молодых людей. На первом месте среди всех стран по лучшим условиям для работы и жизни оказались Германия и Новая Зеландия. Тем временем, согласно Reuters, индекс безработицы упал до 6,1% в последнем квартале. Неужто миллениалы опомнились и стали устраиваться на работу? А какой была ваша первая работа? И решились бы вы приехать в Португалию сразу после учебы? А если вы тот самый миллениал, то расскажите, какие факторы важны для вас при выборе работы? Новорожденные мусорки. Помню, когда жила в Украине, то и дело читала в новостях, что новорожденных часто находят то в мусорных баках, то среди гаражей. И я думала, что в Португалии уж точно такого быть не может. Оказывается, очень даже может. Государственная прокуратура объявила о начале расследования по делу о новорожденном, которого во вторник, 5 ноября, обнаружили в мусорном баке. Сейчас его состояние стабильно. Ребенок был обнаружен бездомным, который рылся в мусорке рядом с клубом «Люкс» в Санта-Аполлонии. Психолог описал портрет потенциальной матери. Это одинокая женщина с машиной, скрытой беременностью и домашними родами. Если честно, это первый и единственный случай, о котором я знаю. Если вы помните о таких же подобных случаях, то пишите, мне будет интересно услышать ваши истории. Упрощение миграционного режима. Правительство объявило о важных мерах, которые будут приняты в отношении СЭФа, для того, чтобы сократить бюрократию и улучшить условия для мигрантов, которые приезжают в страну. Один из планов правительства в том, чтобы сделать очень четкое разграничение между полицейской и административной функциями. Без ущерба для действий по борьбе с торговлей людьми и предотвращению терроризма планируется использовать более гуманные и менее бюрократизированные подходы по работе с мигрантами. Правительство признает, что Португалии необходим вклад в иммиграции для ее экономического и демографического развития. И никому не выгодно, чтобы мигранты долгое время находились в нелегальном статусе. Поэтому планируется ускорить и упростить существующий режим въезда, а также устранить квоты. Также планируется выдавать краткосрочные временные виды на жительство, которые позволят мигрантам легально въезжать в Португалию с целью поиска работы. Так что скоро все наши истории, как мы по два года ждали записи в СЭФ, останутся лишь в наших воспоминаниях. У новичков такого опыта уже не будет. Но зато то, что было получено таким трудом, все-таки ценится гораздо больше. А как долго вы получали свою первую резиденцию? Поделитесь своим опытом. Минимальная зарплата. Премьер-министр. Антонио Кошта обещает минимальную зарплату в размере 750 евро к 2023 году. Что-то меня эта цифра совершенно не вдохновляет. Он гордится тем, что предыдущий парламент понял зарплаты на 20%. И если получится достичь этих 750 евро, то получится, что за два парламента зарплаты вырастут на 50%. Он отметил, что этот процесс приближает страну к сближению со средним показателем по Европейскому Союзу. По словам Кошты, минимальная зарплата в стране продолжает выполнять очень важную социальную функцию по борьбе с бедностью и искоренением неравенства. Также минимальная зарплата помогает открывать новые горизонты для сотрудников и создает большую предсказуемость для ведения бизнеса. А вы довольны своей зарплатой в Португалии? И радует ли вас то, что к 2023 году минималка слегка подрастет? Лиссабонский аэропорт. Аэропорт без длинных очередей. Возможно ли такое? Ответить на этот вопрос призван новый проект, который сейчас проходит испытания в нашем Лиссабонском аэропорту при партнерстве с Европейским пограничным агентством. С 1 ноября, покидая аэропорт Лиссабона, путешественники смогут пройти пограничный контроль в считанные минуты. Благодаря технологии по распознаванию лиц и отпечатком пальцев. Биометрия в движении. Так называется эта технология, которую в будущем планируют внедрить во всех воздушных гаунях Евросоюза. Идентификация происходит на максимально раннем этапе при регистрации. Пассажир просто сканирует свое лицо, посадочный талон и паспорт. И в дальнейшем передвигается по аэропорту уже без дополнительных проверок. На остальных этапах путешествия будет достаточно просто посмотреть в камеру. Это даст пограничникам больше времени для работы с особыми случаями и повысит общую безопасность в аэропортах. Как всегда, буду рада вашим комментариям под видео. И до новой встречи!